Стрельба в Пермском университете. Что за этим стоит? Угнение рассудка? Это общество больное. Не предоставляет молодежи для развития условий. Кто станет с нефтедобывающими регионами в ближайшем будущем, если страны, заинтересованные в покупке энергоресурсов России, перейдут на экотопливо? Сегодня к региону относятся все невозобновляемые источники. Мира. Это солнечные регионы водная гидроэлектростанция энергия, и много-много других, которые являются чего которые для которых не нужно тратить чего-то из-за чего, из чего вы выделяете углекислый газ. Всем привет! В эфире Универ Ньюс а в студии Елизавета Газизянова. В рамках рабочей поездки в Москву Рустам Миниханов встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шихуддинов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, помощник президента Республики Татарстан Альберт Гельмуддинов. Обсуждались вопросы реализации ряда совместных профильных программ, а также темы по направлению взаимодействия Республики Татарстан и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2021-2022 годах. Эксперт Казанского федерального университета высказал свою точку зрения по поводу поведения неадекватного юноша, который начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете заголовки всех СМИ кишат новостью о новом стрелке уже в университете в Перми. По данным следствия, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате преступления 8 человек погибли, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами, ранениями различной степени тяжести. Личность виновного установлена, им оказался 18-летний первокурсник Тим... Мурбик Мансуров. Он приобрел огнестрельное оружие в мае 2021 года. У него имелась лицензия. По информации Следственного комитета, нападавший был ранен при задержании и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Эксперт Казанского университета Рамиль Гарифуллин объяснил поведение стрелка. Вышла концепция российской психологической безопасности. Еще лет 20 назад она была одобрена администрацией президента республики Татарстан. Согласно ей, Существует проблемы российской психологической безопасности. Это первое, когда люди с психическими нарушениями становятся опасными для общества. Это наркоманы, алкоголики, которые в силу деградации занимают какие-то должности, работают где-то и у нас деградируют кадры. И второе, это когда люди с психическими нарушениями каким-то образом ведут себя преступно в отношении уже общества, в отношении людей. По словам Рамиля Гарифулина, необходим психиатрический контроль над людьми с психическими нарушениями. Но сейчас он низкий, и в России очень много людей с психическими расстройствами, которые не стоят на учете. Молодежь, одержимая манией величия, лайкоманией, которая э, желает сказать, представить себя миру, а иным образом она не может себя представить, потому что нужно проявлять талант, нужно стараться. И у нас молодежь деструктивна. Она сейчас в основном становится известной благодаря преступлениям, а не благодаря своим достижениям в творчестве в профессиях и так далее. Это общество больное не предоставляет молодежи для развития условий. В связи с ситуацией в Пермском университете встал вопрос о мерах безопасности на пропускных пунктах в учебных заведениях России. Так, в Казанском университете все меры предосторожности выполняются с надлежащими правилами. Также в Ленинском садике сотрудники и студенты Казанского университета провели акцию, приуроченную к событиям в Перми. Акция была организована Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Комитетом по делам молодежи, молодежи города Казань присоединились и представители общественных молодежных организаций. Ну, конечно, в стране не остались и студенты Казанского федерального университета, которые тоже присоединились к этой акции. Телеканал «Универ ТВ» выражает соболезнования родным и близким, погибших в жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Энджи Елизавета Никитина, Фарид Захидоглы, Универ Делегация Казанского федерального университета представила стратегию развития в программе «Приоритет 2030». Основные тенденции – это сохранение здоровья, совершенствование экономики и информационных технологий. ВУЗ ставит перед собой цель содействовать трансформации региона с помощью создания системообразующих проектов. Напомним, что работа комиссии по отбору участников программы «Приоритет 2030» продолжается.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 В концертном зале Казанского университета «Уникс» состоялось открытие четвертого российского конгресса Раскатались. Дискуссионная площадка направлена на объединение представителей науки и промышленности с целью дальнейшего сотрудничества. Подробнее о мероприятии в следующем выпуске. «Каталитические технологии – это, наверное, та область, где путь между фундаментальными разработками, их технологическим решением и готовой продукцией, наверное, самый яркий и самый короткий».